Первое воскресенье марта православный мир отмечает прощенное воскресенье. В этот день в совхозе провожали зиму, отмечая широкую масленицу с блинами, песнями и народными забавами. Организатором мероприятия под открытым небом выступил культурный центр совхоза имени Ленина. Педагоги культурного центра подготовили представление с участием детишек и взрослых артистов самодеятельности. Ведущий развлекательной программы Александр пригласил мужчин помериться силой, поднимая пудовую гирю. Всего-навсего 16 килограмм, вот сейчас мы между вами разыграем, кто же больше. И, друзья, аплодисменты Женю, поприветствуем Сила еще один, силач идет, вы к нам. Давайте, давайте, 16 килограмм, это настоящая масленичная забава, на каждую масленицу мы всегда поднимали гирьку, 2. отлично, так. 4, 5, 6, аплодисменты, где у нас там, 7, 8, 9, Женя не хотел участвовать, но они уже меняются в лице там за тобой, Жень, 23 я вижу, 24, 35, будем считать, 35, аплодисменты для Евгения. У тебя было в том году 38? Где супруга твоя? Вы чего так плохо кормите? В прошлом году 38 говорит, раз поднимал Я здесь взялся, вы пока сторонку Вы следующим этапом будете Пока сейчас не тянем, вас просто вам некуда тянуть Нету, нету пространства у нас Они не понимают, Говорят, встали мы Все, не один канат, никуда Да, мы просим детишек вот сюда сейчас отойти Давайте, а все, отпускайте Вы канат отпускайте, вы следующий будете тянуть Так, готовы? Здесь, вот здесь половинка Отпускаем пока Три, два, один, поехали! Давай, давай, давай, давай, давай! Давай, давай, давай! Давай, давай, поддержим, подержим, подтягиваем! Подтягиваем там постарше чуть-чуть. Чуть-чуть постарше, ну-ка давай, перетянем. Держимся, держимся, держимся. А ну давай еще! Куда все-то? Куда все схватились? Ну чего? Все, есть! Есть, перетянули. Следующие. Следующие. Выходим. Следующие. Кто вот сейчас не участвовал, все выходят. Кто не участвовал? Кто не участвовал? Не, не, не, нужно посрединке встать чуть-чуть. Посрединке. Готовы? Итак, три, два, один, поехали, делим. Смотрите, это ну не с места вообще! Давай, мама, поддерживаем! Бессмысленные совсем! Все, спасибо, детишке! Пять мужчин с одной стороны, пять с другой. Давай, давай, сюда! В эту команду! Есть пятый! Отлично! Итак, пять на пять мужчины! Супер битва! Главная битва сегодняшней масленицы! Три, два, один! Поехали! Ну Кобалящики оживляемся. Нет, они не сдаются, поднялись ты посмотри. Что творится? Вот это воля к победе. А теперь гравит милость покатаем по снегу. Все, все, все, все. Лохо, отлично. Так, ну что разогрелись как следует. Все поближе к нашей сцене, потому что мы начинаем масленичное. Гуляние, дорогие друзья, все ближе к нам сюда. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Что организует культурный центр сегодня? Масленица Слова. начинается, все хорошо уже. Как сегодня народ пришел? Ну, народ, да, тянулся. Я думаю, не все еще. Детей что? много очень. Сколько будет проходить праздник? Часа два, наверное, два-два с половиной. Сейчас концерт начнется. Осторожно, вас снимает среда камера. Что, что вы здесь делаете? Выступаете или Мы готовитесь? уже, да, вот на подмостке готовимся к большой сцене. Наш краснознаменный коллектив, нас так обозвали краснознаменный. <с> Землянички, ягодки стоят у нас. Сударушки все напудренные, нарумяненные, Не румянины, но сейчас мы это исправим. Нормально нарумяненные. Все, все. с праздником сейчас. поздравляем с широкой Масленицей. Но ну, я сейчас все скажу на сцене. Да. Мы на Масленицу вас приглашаем. Сегодня будем петь, плясать, вас блинами угощать. Ну а вы блиночки будете наши кушать и песни наши слушать. И красота в полотне, вороги Давай со мной, нам хорошо, эй! Просто а <вы memorize> со мной, даже если пустота, Даже если без меня, просто станет мир смело. Все наши пути совмещаются в ладим, Все моменты впереди, просто станет мир и Люди танцуют всегда и везде, Танцы как птицы, но в своем месте. Только под баянку, только под эстинку, А ты танцуй под мою палочку. Давайте дружно встречать по русской песне и вместе с ними петь. Также у нас есть палаточка, где бесплатно выдается чай и бараночки, также и всякие конфетки. Далее, палатка, которую вы все прекрасно знаете, возле катка, который вот потихонечку уже тает, там бесплатно, еще раз повторюсь, бесплатно тоже выдается чай и глинтвейн. И глинтвейн. Более того, я вам хочу сказать, там глинтвейн такой простый, который могут и, и детишки тоже попить. Настоящий глинтвейн. Я думаю, что мама и папа понимают, что такое настоящий глинтвейн. Да, вот, настоящий глинтвейн для мам пап. Он вот здесь, вот в этой вот беседочке, там шашлыки вкуснейшие. Я думаю, запах все чувствуют, потому что многие ходят, спрашивают, а шашлыки-то где все берут? Присутствующая на празднике народно избранная глава поселения Елена Ивановна Добренкова, Поздравила всех с этим замечательным днем. Я поздравляю всех с праздником, с замечательной широкой маслом, с той хорошей традицией, которая есть на Руси. В этот день просить у всех прощения. И действительно, у всего наших у всех наших жителей мне хотелось бы в целях э, ну, как бы соблюдения традиции сказать им, простите меня, если я вольно или не больно вас обидела. Поверьте, это были невольные обиды. Я вас всех очень люблю. Казачий ансамбль зажег публику озорными песнями, организовал родителей с детьми поводить хоровод, поиграть в ручеек и покрутить символическую карусель с цветными лентами. My burn I'm <laughs> Прайдем. класс! А спасибо! Слава, Ирина, Дорогие женщины, поздравляю вас с Зовы. наступающим праздником! Огощаемся бараночками! С праздником всем! Что у тебя в руках? Кит, Кит, Кит, которого Кит, которого я тут купила. А вот а да. это, а да, это да. да. идеал. Ты да, да. Да. его на праздник принесла с собой? Да, да. чтобы ему тоже весело было. Да. А тебе это весело? Да. В общем, пора попрощаться с плохой погодой, с плохим настроением. Пусть у всех все будет хорошо. Я умоладею 33 пирога с пирогом, да, все с пирогом. С ума сойти! Как же дочь мою спасти? Устроена царевна и пресса! По моим подсчетам народу пришло очень много веселых москвичей Ты что, дед, замолчи? Кто же это? В Парижане? Так, так нас еще не унижали! Не может быть! Американцы! Я на тебе накладываю санкции! Понятно стало, уж время маслицы настало. Лака твоя бледная потратила. Традиции... будут тематические. Проблины, проблемчики, Они а приличные. А то напротив. Праздники было много смеха и детских улыбок. Организаторы и главные жители совхоза остались очень довольны мероприятием. Очень хочется поздравить всех, всех, всех, всех добрых людей и весь совхоз и жителей поселка с праздником. Главное здоровье. День сегодня замечательный, правильный. Солнечный. И погода соответствует всему настроению. Праздникам всех. Спасибо огромное совхозу Ленина за такой праздник. Мы Спасибо. Самый лучший совхоз, самые лучшие праздники. Самые наилучшие пожелания всем жителям совхоза и вообще. Любим наш совхоз. Сначала вот так ты ноги в руки берешь, вокруг сваяси, ты модным шагом идешь. А ну-ка с правой ноги идешь прямее, давай. Ногами шевели и рот не разивай. И браво, браво, браво. Все нравится, весело, очень. Спасибо, Павел Николаевич. Поздравляем с Масленицей. Всего-всего самого-самого хорошего. С праздником Поздравляем. Добра и покоя желаем. И мирного неба, и счастья. Завершилось все сжиганием Масленицы под громкие возгласы С вами был Дмитрий Мартышенко, ТВ Совхоз. Не забывайте поддерживать этот канал, ставить лайки, оставлять комментарии, делать репосты и финансовые перечисления. Это нам позволит и дальше работать для вас и делать новые интересные репортажи. До новых встреч. Спасибо вам огромное. Все понравилось. Все хорошо, очень понравилось. Идите в Асторгию, взрослые тем более.